Пока футбольный Рубин проводит свой сбор в Турции и готовится к возобновлению чемпионата, Акбарс и Уникс во всей готовности подходят к важнейшим играм сезона. На прошедшей неделе Барсы провели выездную серию, а баскетболисты Уникса сумели сыграть в Еврокубке и Единой Лиге ВТБ. Обо всем по порядку. Первый день февраля Акбар скрестил клюшки с челябинским трактором на выезде. Очень быстро хозяева открыли счет. Лукаш Седлок оказался в нужном месте в нужное время и добил шайбу в ворота Адама Райдеборна. 1-0. Трактор повел на второй минуте. Акбарс побежал отыгрываться, но получилось у них это сделать только в самой концовке первой 20-минутки. Найджел Доус отлично нашел на пятаке Стефана Да и француз отправил шайбу в ворот челябинцев. 1-1. Равный счет держался до 18-й минуты второго периода. Андрей Пидан бросил шайбу от синей линии, Александр Бурмистров скинул шайбу на Артема Лукаянова и последний добил шайбу в ворота. 2-1 казанцы впервые в матче повели в счете. В третьем периоде Акбарсу не смог помочь канадец Патрис Кормье. За опасный удар в голову судьи удалили его до конца матча. Но это не помешало казанцам в последнем отрезке. До конца матча команды отметились еще дважды. На восьмой минуте гости показали хорошую комбинацию в атаке. Доковса на Фисенко, Фисенко на Петрова и 3-1 в пользу Казани. Челябинцы бились до конца и на 15 минуте вплотную приблизились к Акбарсу в счете. После броска Телегина оценили... Самым расторопным на пятаке казанцев оказался Ник Бейлин, который здорово сыграл на добивании. 3-2. Акбар сдаводит матч до победы и продолжает выездную серию. В среду, 3 февраля, «Уникс» начинал второй круг в групповом этапе Еврокубка. Аутсайдер, черногорский Морнер Бар, второй раз за неделю пострадал от казанского клуба. На этот раз упорной борьбы, как в прошлом матче, не получилось. Разгромные 27-17 в первой четверти, 24-14 во второй предопределили победители. Итог 86-61. Самым результативным игроком оказался легионер Морнер Бара Ниманья Гордич, который набрал 14 очков матче. У них закрепился на первом месте в группе Аш и Гранти. В этот же день казанский Акбар сгостил у автомобилиста из Екатеринбурга. Очень резво начали матч команды. За 10 минут забили по разу. Сначала Кристиан Хенкель красиво подправил шайбу в ворота Якуба Коваржа. Ассистентами стали Андрей Пидан и Стефан Дакоста. Уже минуту спустя шайба побывала в воротах Хакбарса. Хольцер нашел на пятачке свободного Брукса Мазика, и тот поразил пустой угол ворот Тимура Белялова. 1-1. Второй период оказался безголевым. А вот третий наоборот стал богатым на события. Было все. Драки, удаления и хорошие голы. На первой минуте Михаил Глухов бросил шайбу из-под защитника и застал врасплох коваржа. 2-1. В середине периода уже Стефан Дакоста выбежал со скамейки штрафников, остался с вратарем 1 на 1 и мастерски разобрался с ним. 3-1. Михаил Фисенко вступил в кулачный бой с Никитой Трямкиным и получил 10 минут штрафа, как ее зачинчик. А сама драка закончилась победой защитника из Екатеринбурга. Хозяева не собирались сдаваться без боя. Гол за 5 минут до конца игры подарил болельщикам на спасение. Автором стал нападающий Андрей Авидин с передачи Холланда и Масика. До конца матча ничего не смогли создать хозяева у ворот Казанцы в одерж... Четвертую победу подряд. После Екатеринбурга Агвард отправился в Магнитогорск, где 5 февраля сыграл с местным металлургом. Матч, как и ожидался, получился до первой заброшенной шайбы. Главными действующими лицами в тот день оказались вратари, которые действовали просто шикарно. 0-0 после двух периодов тому подтверждение. Игра получилась очень жесткой, если не совсем грубой. Целых 17 удалений суммарно получили команды. Но голов болельщики все-таки дождались. Правда, только в одни ворота. На шестой минуте третьего отрезка Михаил Пашнин бросил от синей линии и попал в девятку ворот от Май Райдеборна 1-0. На 15-й минуте атака Металлурга опять закончилась голом. На этот раз Деннис Расмусон здорово сыграл на добивании. А райдаборн сыграл немного неуверенно. Потерял ворота из виду 2-0. Хорошей атаки старался проводить Акбарс. Но шайба словно заколдованная, не шла в ворота Василия Кошечкина. Казанцы поменяли вратаря на 6-го полевого, и Сергей Плотников поразил пустые ворота за полторы минуты до конца матча. 3-0. Уверенная победа Магнитки и Акбарс прерывают свою четырехматчевую серию из побед. Впереди Евротур, и команды отправляются на. 10-дневный перерыв. Ну и завершает наш обзор матч единой лиги ВТБ Уникс против Автодора. Казанцы сделали результат уже в первых двух четвертях, набрав 64 очка. В оставшееся время автодорцы смотрелись поинтересней, но догнать Уникс уже не получилось. Как итог, 110-97 в пользу Казани. Лучшим игроком матча стал Джаром Смит, который набрал 29 очков за игру. Уникс заходит на второе место в таблице, опередив московский ЦСКА. На этом матче мы сегодня закончим, увидимся на следующей неделе. Следите за мировым спортом вместе с нами!